А с этой песни такая штука, это, на самом деле, песня очень часто исполнялась с нами всегда в, с группой, вот, и написана была, ну, в общем, в 2005 году, когда все и начиналось, а, вот, и вот недавно мы ее снова возобновили, вот, снова вернули в группу, с, стали играть, здесь авторство музыки не мое, музыку к, к этой песне написал тогдашний наш гитарист Артем Кедяев, вот. Просто музыка, которую написал изначально я, как-то она не очень подходила, и он решил исправить. Но в акустике, кстати, если я играю совсем один, я ее очень редко исполняю, поэтому ну, в чем то это тоже может быть уникально. Опять же, повторюсь, песня немножечко для группы, и, может быть, где-то будет немножко... какие-то ошибочки будут, но... надеюсь, обязательно. «Город устал» песня называется. Ненастною порой И вижу каждый дом Здесь сладким сном Жители спят, но город не спит. Я вижу отражение о от радуаров. Я слышу, как шумит вокзал Машина промину, подливает воры. Я знаю, город устает, город не спал. Я вижу тусклый свет, и незнакомых мне квартир, И улыбаюсь, зная. Я здесь не один И кто-то здесь гуляет Наслаждаясь красотой Он тоже любит город свой Он видит отражение огня на тротуарах. Он слышит, как шумит локзон Машина пролегнула Отмывает порой, он знает, город устал, город не спал. И так забыв про сон, брожу по городу всю ночь, Прогнав заботы дня, с тоской отсюда прочь. Лишь когда рассвет займется красной полосой, Устал гулять, пойду домой. Я видел отражение огня на тротуарах, Я слышал, как шумит вокзал. Машина травиков поднимает порей. Я знаю, город устал, он долго не стал. Спасибо за плейту особенно. Мне вспомнилось однажды. Так получилось, что один концерт из группы мы играли без соло-гитариста, он уезжал, и, а и сыграть хотелось. И я думал, как, как нам выкрутиться из этого. И пригласил знакомых флейтистов, мы разобрали пять песен, в том числе и это получилось очень интересно.